Всем привет! Решил сделать обзор по сегодняшним раздачам. Первый у нас идет биржа Binance, так называемый Vodal, где нужно угадывать слова и потом что-то раздадут. Я первый раз участвую, не знаю, что конкретно. Ответ нам уже известно. Нужно лишь подбирать слова. Например, вот я сделал скрин, угадал слово с первой попытки. Слово содержало 8 букв. И нужно было подобрать. Выбрал снапшот, как видите первая по порядку. И она оказалась верным. Теперь включается таймер обратного отчета. и ждем следующей попытки. Всего их пять. Пять слов нужно угадать. Дальше. Вторая попытка. Выбрал слово валит. оно не подошло, но одна буква оказалась верным, стала зеленым цветом. Ищем в ответах слова, где буква А вторая по счету. Вот. Слова из шести букв. Валит, содержит букву А вторую по счету. И саффити. Как видите, оно оказалось верным. Таймер обратного отчета. До следующей попытки. Это все у нас идет в приложении Binance. Кстати, кто не знает, где скачать приложение Binance, зайдите на биржу. Ссылка здесь. У кого нет аккаунта, пройдите регистрацию. Вот значок со стрелочкой внизу. Со стрелочкой вниз. Там QR-код. Отсканируйте скачайте, установите авторизуйтесь по своим данным. Дальше, сейчас покажу путь. В самом приложении жмем больше, открывается вот эта страница, листаем до акции награды, выбираем воду. и угадываем слова. Ответы здесь. Ссылку на этот пост оставлю в описании под видео. Дальше раздача NFT. Первая. Подписка на Twitter. И клейминг. По-моему без комиссии. Вторая. У нас идет. Еще одна NFT. Это уже третья по счету. От этого розыгрыша. Можете перевести. Страницу и прочитать. Здесь разыгрываются подарочные карты Space ID на сумму 1000 долларов. Вчера мы тоже участвовали, забирали Night 2 позавчера Night 1, и у них у всех были разные нефтишки со своими ценами из заданий. Вот эти два у меня уже было выполнено. Подписка на Discord, Twitter, Сделал ретвит. Вот это не помню. По-моему разместил твит. Нажимаем Claim. Комиссия 002 Матик. 2 цента, если не ошибаюсь. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.